Меня зовут Бехтур, я футболист. У меня есть мечта. Я хочу быть футболистом мирового уровня. И сейчас у меня появился шанс приблизиться к моей мечте. Я могу поехать на чемпионат мира по футболу. Участвуя в конкурсе, я прошел два тура. Но выиграли я этот конкурс, зависит только от вас. Каждый ваш голос может повлиять на мою мечту. Ms. This statement's looking like a barcode.